С вами адвокат Дмитрий Бузанов. Сегодня отвечу на такой вопрос. Часто спрашивают, как вручают повестку, как должны вручать повестку, кто может вручать повестку. Вот мне вручили повестку там на блокпосту или просто где-то в АТБ. Там. Далее, что делать, законно ли это и так далее. Смотрите, порядок вручения повестки, он содержится в порядке организации и ведения воинского учета призывников и военнообязанных. открываем пункт 65 и написано житло эксплуатации организации другие организации или предприятия и учреждения которые осуществляют эксплуатацию домов, то есть ОСМД, ЖЭКи управляющие компании а также властники Собственники домов в соответствии по распоряжению районных, городских, военных комиссариатов Вот есть специальное распоряжение номер 23 Там можно посмотреть как оно выглядит И решений исполнительных органов сельских и городских советов Своевременно подают необходимые сведения о наз, наз, ну, назначен, указ, К указанным органам о призывниках и военнообязанных, уведомляют их о вызове в районные городские военные комиссариаты путем вручения им повесток. Вот он, такой э, тоже приложение повестки, как выглядит, можете перейти посмотреть. Тогда так 24. И обеспечивает их прибытие по вызову. Не знаю, каким образом они могут обеспечить, но то есть эта вся функция ложится на эти... ЖЭКИ, ОСМД и так далее Возможно эта норма Уже устарела Но никакого другого порядка Вручения Этих повесток нет Есть еще один Случай, когда Военно Обязаны прибывать В военкоматы Есть такие понятия Такой документ, как Мобилизационное распоряжение и вот э, обязанность возникает в том случае самостоятельно пребывать, когда в мобилизационном документе конкретно указано, куда, в какой день, какое время необходимо прибыть, вот, или в, в течение какого срока после объявления там, мобилизации, допустим. Если тоже это не указано, значит документ выдан с нарушениями требований к его заполнению. Вот. Ну и естественно, э, для чего я это говорю, да? Для того, чтобы люди самостоятельно, не, ну, если есть желание, допустим, там служить, то э, посмотрите, возможно, у вас есть эти документы, мобилизационное распоряжение всем, э, тех, кто проходили срочную службу, не всем, но часто кому выдают их. Проверьте, посмотрите, должны ли вы были явиться, может быть, вас пропустили. Если вы не, не выполняете этот пункт, да, не являетесь, то... Ну, тогда, возможно, будет ответственность. Об ответственности я написал видео уже, добавлю ссылку. Вот, сразу уголовная ответственность за первую неявку не возникает. Вот, то есть не возникает. Там сначала административная штраф, потом повторность и так далее и тому подобное. То есть, ну, бывает такое, что люди вот просто забыли про это мобилизационное распоряжение и не явились, да. Вот. или вот, к примеру, с нарушениями оформлено, или с порядком вручения э, повестка, тогда тоже вопрос возникает, правомерно ли будет привлечение к ответственности, если там, ну, непонятно куда и какой срок явиться. Вот, такие моменты. На ссылку на этот порядок военного учета я добавлю, вот. И тут, допустим, многие спекулируют тем, что вот объявили мобилизацию, значит все должны были явиться. Нет, являться должны, если не пришла повестка, только граждане призывного возраста на призывные участки в 10-дневный срок, с дня начала очередного призыва на... Срочную военную службу, определенным указом президента Украины. То есть здесь речь идет только о срочниках-призывниках, не, во вре... не военнообязанных, которые призываются на военную службу во время мобилизации. Ставьте лайк этому видео, помогите распространить. Может таких вопросов будет меньше, я буду на другие вопросы отвечать. Спасибо.